Вот, дизайн, 10 штук там, они эти дизайны, в общем, придумывают, все это делают, а заказывают подошву на заводе. Потом приходит подошвы они при этом приклеивают, но ну, а эти сами все вышивают и шнурки все это под это делают. Вот называется у них Next Vulcan, Vulcanizate Project. Ладно, мы идем дальше. А, что у нас здесь? Здесь у них находится часовая мастерская. Сегодня вот с утра там были эти занятия. Типа Watch my course, ну то есть изготовление часов обучения. Oh, so so. So. So. Такие вот часы. Тут также восстановленные есть старые очень красивые часы просто как бы они не работали, их чинят здесь полностью, там и меняют какие-то элементы, на ремонт, все. Также продается оборудование для изготовления и ремонта часов. Вот, также здесь же делают часы, как мы увидели только что. что ж, мы продолжаем, посмотрим здесь ювелирку. Еще немного. Да, доходите. Амай. Амай. Амай. Вот Амай. Амай. Амай. Амай. Амай. Амай. Амай. Амай. Амай. То есть на урок, тут на парах занимается минут, вот, э, в основном практикой вот, на последних курсах. Вот, плавильная считай это печка. Далее вот здесь этот вот, металлообрабатывающий станок. То есть, вот, точнее даже как сказать этот шлифовальный для полировки круги. Здесь вот еще вот у них разные. Там гранит какой-то, еще какой-то гранит, а это вот гранитный, видимо, круг. Здесь вот тоже вот, это вот, видимо, для электролизов, что ли, я фиг знает. Установки какие-то стоят, непонятно, но это надо спрашивать, что они делают. Вот этот магнитный, вот magnetic barrel, то есть трубка вот там магнитным полем, в общем, что-то делают, фиг знает, может, магниты делают, ну, что Интересно. что-то mm -hmm. Вот это уже такой, он, более грубой обработки станок, обрезки металлов, вот из них как раз делали там, эти всякие там вырезают. Так, здесь вот установки идут, разные, Такие вот цепи вот, это вот для пресс, спрессовывать. Разные изделия. Из кожи, из дерева, всякие ключи вот. Вот серебряные изделия. Такие вот с камешками. О, здорово. Ну а мы продолжаем. Здесь вот тоже идут разные изделия. Из серебра или металлов. И, кстати, вот тоже вот тоже оборудование стоит разные споттеры, сварочный аппарат, это походу. Да, печка для плавки стекла, как мне рассказали. Вот тут у нас даже котик стоит. А тут из России, да, привезли девушки тоже русская, тоже женские аксессуары. тут вот их там для бормашинки стоит, этот база, и ящики убрана горелка газовая. Это как бы рабочие места здесь прям, они работают и плавят все тут же прям. Все разные инструменты вот для колец эти идут мерники. То есть. Тот, кто не знает свой размер, просто берет мерник и замеряет. Вот разная обработка, Тут, видимо, металлов и тому подобное. Очень чистая плитка, видимо, на ней готовят. Но вот, а здесь цикл, какая-то это... циклическая какая-то, я не знаю, чистка или не чистка, что это такое. Вот, кольца тоже неплохие, так, Очень красивые такие, всякие. Такая <смех> вот штука. Стоит, конечно, некоторые вещи дорого, 5800, серебро. Комхомон ноли за доска. Ооо, сагой. Кирейдес. Настоящая кожа. Напечатанная там, правда, что-то. Ну, вот так вот примерно выглядят изделия, сделанные в этом институте. Из разного металла, дерева, там серебра и не только там кожа. А здесь с фонарями, может немного темновато. Чего? Хочешь, дай А это нас. Супер. Как А. А, что? Кинжальчиком. А, こんな感じですパッチとか付いたすごいですねこれはもういっぱいパッチ付いてますおーすごい便利ですそうですね意外と多く使ってるんですけど結構便利ですそうですね<笑> <すごいです>。<笑><笑> 自然車とかよく並べますか? 時々乗っていますそうですねパッドルバッグとかは結構あるおーあれば便利ですそうですね便利です<笑> холмоноле за доска. О, будто... Гюдоска. Гюдоска. Какой здесь? А это за машину. Натуральная... кожа светового говядина. Коровья кожа была. Такой кошелек для мелочей складной, прикольный, треугольник. Вот кольца разные тоже, всякие там вот и тут с черепками или просто там. Так. Тут у нас что? А, а. Там вот были. Тут немного плохо видно, конечно, но... Класс. Раз. Тоже разных камень. Начала с субботы. Керис. А это, да, Давай, вот вот вот вот Такие вот тоже здесь есть всякие камни. Это вышли Машин фоткует. Фотки делают. Ладно, пойду в другое место пока. В общем, там некоторые спрашивают тоже, типа, откуда ты там? Потому что иностранцев здесь не так много и вообще большая редкость, что иностранцы на такие выставки ходят, но встречаются. А, вот тут американский флаг, вот здесь вот разные эти. Тоже кольца, разные аксессуары. Ну, блин, темновато немного здесь плохо видно. Сейчас пойду спрашиваю этот буклетик. А то тогава римаска. А, айда займас Ну вот, да, вот у них такая вот штука цикл да, там вот велосипеды здесь есть на цикло вот там, вот, чуть подальше. Я конечно не знаю, какие там велосипеды, но наверное, тоже кассанные какие-то есть. Так, здесь туалет. Как тут на это дальше? А, на второй этаж надо подняться.